Турция начала новую военную операцию против рабочей партии Курдистана на севере Ирака. Кому доллары? Центральный банк открывает торги. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. В Казанском федеральном университете начнет работать психологическая клиника. Проект направлен на оказание помощи студентам и их поддержку в решении разных психологических проблем. Турция начала новую военную операцию против рабочей партии Курдистана на севере Ирака.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 государственности. И по всей видимости, вот эта курдская проблема, она будет еще проходить ряд циклов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 Надежда Дик, Универ Ньюс. Кому доллары? Центральный банк открывает торги. С 18 апреля Банк России возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту гражданам. Но только ту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля 2022 года. Регулятор объяснил смягчение ограничений тем, что россияне начали менять валюту обратно на рубли. А у банков появляется валютная наличность. Произошло слишком сильное. Укрепление курса рубля – это неправильное, нездоровое крепление, которое было как раз вызвано наличием избыточных ограничений на приобретение иностранной валюты и пересылку валюты через границу. Для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение на валютном рынке, Центральный банк отменил ряд ограничений, что привело к стабилизации валютного курса на уровне 80 рублей за доллар. Ранее Центральный банк запрещал банкам продавать банкноты, чтобы избежать серьезных проблем с выдачей наличных. Сейчас же у банков есть дополнительная валюта, которую можно продавать гражданам. Были разрешены переводы за границу для частных лиц с ограничениями, но все-таки разрешены. Центральный банк снизил ключевую ставку с 20% до 17%. Это повлияло на спрос на иностранную валюту. Также с 11 апреля Центробанк отменил комиссию за покупку валюты через брокеров и требования к банкам ограничить разницу между курсами покупки и продажи валют. Ася Шихмина, Универньюз. В КФУ состоялась коммуникационная сессия научно-технического центра Газпром нефти. Подробности далее. Нам нужно сформировать такую дешевую... Среду по созданию продуктов, так наши операционные модели. в актовом зале Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета прошла коммуникационная сессия научно-технического центра ⁇ Газпром нефти ⁇ У нас проходит коммуникационная сессия вузов-партнеров ⁇ Газпром нефти ⁇ куда входит 11 вузов, в том числе и...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 То есть до этого, я знаю, собиралось порядка четырех вузов, сейчас это э, все вузы и все департаменты Газпромнефти НТЦ и «Газпромнефть». Также напомним, что помимо этого на мероприятии были представлены сценарии коммерциализации технологий, развития стартап-среды в вузах и опыт в этом направлении. Амир Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюз. В актовом зале Института управления экономикой и финансов Казанского федерального университета состоялась профориентационная встреча студентов с представителями предприятия «Эликон». Все подробности узнавал наш корреспондент. Предприятие «Эликон» приглашает студентов на перспективную работу. Павел Кроченко, генеральный директор «Эликона», рассказал об основных направлениях производства, перспективах карьерного роста.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 Совместный проект набережно Челнинского института Казанского федерального университета с ПАО КАМАЗ по созданию передовой инженерной школы. В чем основная идея создания и где будет базироваться школа, узнаете далее.